Уважаемые читатели и коллеги, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике. оперируем сегодня пациента с нефротозом. Почка опущена на 8 сантиметров. Я сейчас выделяю как раз место над 11 ребром, чтобы за надкостницу и мышечные ткани зафиксировать сетчатый план вот, и прикрепить его второй конец к капсуле. Тем самым мы ее приведем в обычное положение и она уже при изменении положения тела, особенно в вертикальном положении, не будет смещаться вниз. Посмотрите, как мы сейчас это будем делать. Значит, я сейчас, как уже говорил, сделал диссекцию брюшины над 11 ребром, вскрыл брюшинную фасцию герота, дальше завел сетчатый план в брюшную полость. Вот, и теперь специальным шовным материалом, который не рассасывается вот, я фиксирую максимальный край сетки непосредственно к ребру. На нем будет висеть почка вся. Значит, я сформировал экстракорпоральные узлы, теперь отсекаю нить и наложу сейчас еще один шовчик сюда в проекции 11 ребра. Я наложил один шовчик уже по латеральному правому краю. Сейчас формируем второй шов с экстракорпоральными узлами рейки с левой стороны. Почку мы подняли максимально, приблизили ее к тригру. Вот и сейчас проводим подшивание, чтобы она у нас висела на нашем сетчатом плантике и не опускалась вниз. Таких швов будет три с одной стороны и три с другой стороны. Я наложил по два шва с каждой стороны. Осталось мне сделать еще по одному, такое кровоснабжение почки очень хорошее, видите, даже вот из легких проколов из капсулы подкравливает, это хорошо, я накладываю завершающий шов, видите, как раз по левому краю от имплантик, у нас получится по три шва с каждой стороны на почку мы сформировали и двумя швами подшили максимальный конец импланта за надкостницу в районе 11 ребра. Вот теперь подобным образом чуть ближе. Вот так завязываем. Сейчас еще сформируем. Призелочек монофиламент не совсем удобно вязать интеркорпоратом. Вот. Но это оптимальный шовный материал для этого этапа операции. То есть он схож с материалом сетки, абсолютно инертный. Поэтому его как раз используют очень хорошо. Это пролен. Вот я закончил. Сейчас отрезаю нить и приступаю к следующему этапу к периодонизации над сетчатым планком, чтобы изолировать брюшной полость. Я взял нить, которая рассасывается, это монокрил. Вот, и теперь на брюшинку накладываю непрерывный шовчик из этой нити. Видите, тем самым сейчас я закрываю сетчатый план, всю анатомию возвращаем в то состояние, которое она была до моего рассечения. к этому сеченному плану ничего не будет припаиваться извне. видите, подобным образом, вот так вот я ее зашиваю, видите, и все закрывается у нас. сейчас мне осталось несколько стежков и мы закончим. Я заканчиваю перитонизацию. Финальное проведение нити перед тем, как формировать заключительный узел. Вот, я все ушил. Зашиваем аккуратненько вершину. Пациент худой, ну, поэтому у него и не фруктоз развился. Видите, вообще отсутствует жировая клетчатка. Вся анатомия хорошо видна. Нижняя пола вена, почечная вена, двенадцатиперстная кишка. Ну, все, сейчас мы операцию закончили. пусть Я отсекаю нить, рассекаю здесь нить. Это нить краса, если она рассосется. Вот у нас окончательный нит оперативно мешать. Смотрите, все аккуратно ушито, И все четыре планты у нас находятся под решением. Мы операцию закончили. Искренне ваш профессор Кучков. До новых встреч!